Здравствуйте, я Светлана Жук и хотелось бы поделиться своим результатом по применению глюкозамина хондроитина из спортивной серии, из вот такой вот серии гульказамина хондроитина. Дело в том, что некоторое время назад я начала ходить в спортивный зал и у меня очень сильно начали скрипеть колени. Так скрипеть, что даже в подъезде, когда поднималась, был ужасный скрип. и Мне было даже неудобно подниматься. Думаю, хоть бы никого не встретилась в подъезде. И не могу сказать, что прямо сразу получила результат. Но, наверное, на день седьмой или восьмой, где-то до десяти дней как раз вот это было. Где-то вот как раз неделя, наверное, прошла. И я получила первый результат. У меня перестали так сильно скрипеть колени, потому что было очень слышно. Потом через время они у меня вообще перестали скрипеть, и получается, когда я пропила первую упаковку, но я упаковку первую пила по 4 капсулы, я прямо взяла ударную дозировку, потому что я понимала, что меня это не устраивает, и, и они иной раз, когда натренируешься, очень начинали болеть. День полежу, ну как бы после тренировки мне прямо очень трудно было сразу вот что-то делать, особенно по дому. Я приходила вместо того, чтобы зарядиться энергией в тренировки, я приходила и лежала. И мне надо было какое-то такое более спокойное состояние, хотя я приходила, принимала душ, обмазывалась. Вроде бы смягчалась вот эта вот какая-то боль, но напряжение какое-то такое сильное было, что хотелось, даже не хотелось двигать ими. Поэтому я получила результат именно, когда уже допивала целую баночку. А в банке у нас 120 капсул. Значит, мне это, получается, пришлось 120 капсул на месяц. И я как раз месяц допивала, и у меня вот пришел результат. У меня перестали полностью болеть колени и скрипеть. Меня, конечно, это очень сильно порадовало. И хочу сказать, что я всегда применяю, у меня всегда в наличии э, эти продукты, и всегда я подсоединяю обязательно еще и омегу, поэтому рекомендую вам э, сейчас для того, чтобы снять быстро боль и э, вот эти все воспалительные процессы, отличный есть куб. Э, куб э, решает очень быстро проблему. У меня э, моя девочка, партнер. Она, наверное, на день пятый получила результат. У нее трое деток. И она говорила, что, он говорит, я просто ночью спать не могу. У меня, говорит, так болит бедро. Она говорит, я даже повернуться на него не могу. Говорит, ну, говорит, нога просто отстегивается. По ночам, говорит, особенно. Поэтому вот она начала куб пить. И у нее пришел результат на четвертый или на пятый день. Она говорит, я стала ночами, говорит, хорошо спать. А, говорит, а потом, говорит, и сейчас она уже месяц не пропивает этот флекс-куб. Но у нее результат до сих пор еще сохранен. Поэтому очень вам рекомендую обратить на эти продукты внимание. Именно по суставам. И знаете, очень хороший еще результат у нас был у бабушки. Бабушка много весила, где-то около 100 килограмм. И она, очень ей было трудно ходить в Вес набрала за счет малого движения и начали ей давать. Тогда еще не было флекс-куба, она пропивала из серии, спортивной серии глюкозамин и хондроитин И получила результат, стала ходить и даже потом выходить стала в магазин. Нас это очень радует.